Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Биллыч. И вот такая вот у нас посылочка с Computer Universe пришла. А, на самом деле на стол она не влезла, на пол тоже не влазит, штативу места не хватает. А, поэтому сейчас будем думать, как ее нормально открыть, покажу, что внутри. А, задолбался, я, честно скажу, пока нес ее, потому что ну, вы представляете этот брикетик как бы протащить даже 200 метров было достаточно проблематично. И посмотрим, что там внутри. Вещи достаточно интересные. Думаю, что вам понравится. Так, давайте начнем вскрытие наше. А, почему такая большая, вы спросите. Нет, друзья, тут ничего 10 видеокарт или чего-то такого. Хотя видеокарты здесь есть. Большая посылка по той простой причине, что здесь идет световое оборудование то есть я решил купить себе что-то вроде подсветки чтобы лучше было снимать потому что вечно снимаешь ну не ночью а вечером да? вечером у нас уже темно нынче и получается что кадр очень темный. мне лично этот порядок вещей не очень нравится поэтому вот как то так давайте смотреть что здесь внутри вот эта вот гигантская часть коробки, это у нас световое оборудование. Проще, если говорить, прожектор. Прожектор для фотосъемки, ну и для видеосъемки, постоянный свет. Вот, давайте мы, наверное, его отложим. Сейчас посмотрим по мелочи, а к нему еще вернемся. Так, давайте смотреть далее. Далее у нас здесь идут более простые вещи. Резера. Я думаю, все их уже видели, то есть это обычный Райзер. Райзер, к слову говоря, хороший, с Компьютер Universe, качественный. Есть в него переходники, все в принципе более чем нормально, да. Вот такой вот синенький, наверняка вы его видели и на Алиэкспрессе. Стоит отметить, что качественно сделан, хорошо все, все мне нравится в нем. Питание здесь молексы молексы мне больше нравится, чем 6-пиновка Не вижу особо смысла Использовать 6-пин Наверное, только если у вас большой избыток 6-пиновых коннекторов В остальном молексы рулят Так, давайте далее смотреть Далее у нас здесь вот такой вот красавец это у нас Prime Gold 1200 Вт, Сисонниковский блок питания. Висит до хрена, честно скажу. Будем менять в нашей ферме, потому что я хочу поставить больше видеокарт. Соответственно, нам нужен получше блок питания. Блок питания очень даже хороший, 12 лет гарантии, вот, можете видеть. Вот. Ну и сисоник, я думаю, всем понятно, что начинка от сисоника очень даже неплохая. Так, давайте смотреть, что здесь еще есть. Есть здесь вот так вот доехала видеокарта. Немножко ее, конечно, поломали в упаковку, но остальное все целое. Это у нас Jetstream. Jetstream 1070 Ti. Как бы понимаете для чего, то есть для фермы. Там стоят 1070ки, сейчас поставим еще 2 1070 Ti, будет просто отлично все. Карта с очень хорошим охлаждением. Мы на нее сейчас попозже чуть-чуть взглянем еще разок. Я думаю, что на нее будет как раз-таки обзор. Давайте смотреть, что здесь еще есть. Вот такая вот вещь. Интересная. Маленькая, но интересная. Если кому-то вдруг понадобится. Это у нас переходник с двух моликсов на 8 пин. Отличительная особенность толстые провода. Это от D-Lock или d как-то он так называется, d по-моему, компания, то есть данный переходник, он нормально держит, ну, конечно, весить на него там полностью карту не стоит, но если у вас есть какая-то потребность, да, допустим, у вас есть один 8-пиновый, вам нужен еще один 8-пиновый, или у вас есть 6-пиновый, нужен еще один 6-пиновый или 8-пиновый, они разные бывают. Вот, то, в принципе, запитать можно. То есть, основная проблема у таких переходников, это как раз такие тонкие кабеля, которые греются, перегорают. Вот, соответственно, данный переходник такой проблемы лишен. Можете почитать на него отзывы, все ставят, видеокарты втыкают, все работает, все круто. А вот как-то так, друзья, по-моему, здесь больше, кроме гигантского свертка упаковочной бумаги ничего быть не должно. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь. Сейчас уберем коробочку, все это более прилично расставим мы посмотрим вблизи. Ну вот, собственно, друзья, в этой части у нас находится сама тренога от штатива. Ну, то есть от ä, самого прожектора этого фонаря. Господи, я даже не знаю, как это толком называется. Это все-таки не силен я в фототехнике. Вот так вот она запакована, то есть целлофанка, сверху чехольчик такой вот. Ну, в принципе, все очень даже хорошо. Обычная тренога, такая же, на которой стоит у нас сейчас камера. В этой коробочке у нас должны быть остальные принадлежности. Давайте смотреть. В первую очередь это должно быть специальное отражающее полотно. То есть это не оно, сразу скажу. Это вот эта вот часть, скорее всего, да. Тоже в отдельном чехольчике. Все, классно. Э -э, Volimax или Velimax. Ну, тут уже смотрите сами, как это называется. Вот так вот это выглядит. Похоже очень сильно на обычный зонтик, на самом деле. Но это не совсем так. Здесь есть у нас крепление. Ну, вот вы его можете видеть. Это, э -э, соответственно, у нас крепление под... Штатив То есть сюда вставляется у нас штатив Все это держится дело вот таким вот образом Здесь же у нас вот такая вот конструкция Давайте я вам ее покажу То есть вот такой вот отражатель В центре лампочка Все это отражается от вот этих вот стеночек И соответственно свет направленно светит в одну точку Да, свет светит, масло масляное и так далее вот, я думаю, эта часть вам понятна, ну и остаток это, вы наверное уже догадались, что вот такое вот маленькое может быть, это, друзья, конечно же, лампочка. То есть, производитель на нас позаботился, сразу в комплект поставил лампочку, чтобы вы не бежали в магазин и не покупали все это добро. А фотку штатива я приложу, как он выглядит уже в собранном состоянии, вы его сейчас можете видеть. А мы перейдем ко всем остальным деталям. Ну что, друзья, прожектор я установил, он немножко светит. Надеюсь, что стало посветлее, во всяком случае, для моей видеокамеры, которая вечно почему-то темно. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Ну, первонаперво блок питания у Сисоника. Я думаю, что если вы смотрели предыдущее видео, вы уже примерно видели его и представляете, что он из себя представляет опять таки давайте смотреть так что нам здесь говорят говорят нам что здесь у нас 4 кабеля 6 плюс 2 пина для питания видеокарточки вот сейчас настроится камера и я думаю что вы увидите также у нас здесь два кабеля для питания cpu материнка Кабели SATA, ну, в принципе, все остальное у нас не особо. Ну, вот единственное, молекса нас интересует, что два молекса по 4 пина. Соответственно, один с двумя молек разъемами, один с одним. Но в принципе, я могу взять с того, скажем так, блока питания, кабеля какие-то, которые мне нужны будут. Вот, и поставить на этот. Сделать из них своеобразного франкенштейна. Давайте посмотрим, что внутри у нас у этой коробочки. На самом деле, упаковка такая вся глянцевая, блин, очень хорошо отражает свет. А вот, э -э, прошлая была немножко иной, если вы вспомните, она была более какая-то брутальная, что ли. Так, что у нас здесь? Здесь у нас кабель для питания непосредственно э -э, самого блока самого компьютера или фирмы инструкции. Вот в таком вот беленьком пакетике. Здесь, как и обычно, все кабеля. вот В таком вот чехольчике. И блок питания. Блок питания. Весь у нас завернутый я не знаю, велюр или что это. Не знаю. Не знаю, что это за материал. вот Напоминает чем-то материал для женских сапог вот и соответственно сам блок питания давайте на него взглянем небольшой я вот не помню то ли на 120 у него вентилятор то ли на 135 на 135 скорее всего вот так вот он выглядит то есть съемный верхний как-то называется в простонародье в простонародье это зайвется у нас решеткой гриля до да? снимается соответственно какая-то ее часть можно убрать, немножко улучшить приток воздуха. Вот так вот выглядит сторона, где у нас находится все включение и подключение. И вот у нас все, соответственно, разъемы наши. То есть здесь мы видим, что под процессор и под видеокарту у нас есть 6 разъемов. То есть можно один процессор и подсоединить еще 5 кабелей по 2 пина, то есть 10 10 8-пиновых сделать разъемов, в принципе, это реально. Также для периферии какой-то есть для SATA, для Molex еще 5 разъемов. Ну и разъемы для материнки. Я думаю, что все это вы уже видели, если видели какой-то модульный блок питания. Вот, блок питания мне, в принципе, понравился, очень хорошо выглядит, интересно. Поставим его на ферму, думаю, сегодня запишу видео. Будем в ферме делать кое-какие изменения. Ну, потому что нужно ее немножко побольше сделать, и, соответственно, станет она поинтереснее. Так, давайте это добро уберем и перейдем к JetStream. Вот такой вот малый JetStream у нас. 1070 Ti. Ну, тут уже нам его открыли добл... доблестные сотрудники, то ли Computer Universe, то ли Почта России, то ли таможни. Кто-то очень так трясанул посылку. Я думаю, даже не трясануло во время укладывания посылки, что-то случилось. Вот. Вот такой вот кейсик. И здесь у нас наша видеокарточка. Должна быть, во всяком случае. Да, вот она есть. Есть к ней переходничок с двух шестипиновых на один восемь пин. Что немаловажно является плюсом для некоторых случаев. Хотя для целей скажем так, майнинга бесполезная вещь. Лучше бы ложили переходники с Молексов. Ну, это вот чисто для целей майнинга. И ложили бы нормальные переходники с хорошими толстыми кабелями. А вот. Давайте взглянем на саму видеокарту. То есть, как вы понимаете, видеокарточка не тоненькая. Вообще ни капли. То есть, этот Jetstream. Он очень-очень даже толстый. Вот так вот она выглядит. Ну, как вы понимаете, система охлаждения у JetStream а одна из лучших. Входит, наверное, в топ-3. То есть JetStream, Zotac и третий. Но ну, третьего вот сложнее назвать. Я бы сказал, у KFA-2 hov имеет очень неплохую систему охлаждения. Ну, про Zotac, как вы понимаете, я говорю про свои AMP Extreme Edition. Вот. Ну, также Полит GameRock и у GameWard. Ну, в принципе, они ни хрена толком не отличаются. У Game Rock немножко с вентиляторами там друг по-другому устроена. Но в целом система охлаждения плюс-минус одинаковая. Вот, вот такая вот карточка. Я думаю, что очень хорошо она должна работать в плане как производительности, так тишины, так и нагрева, так что если вы хотите такую карточку себе в майнинг ферму, то в принципе могу вам посоветовать ну, мы ее конечно проверим, насколько она такая какая должна быть вот. но в целом она должна быть очень и очень классной по всем показателям, по всем характеристикам по всем параметрам вот как-то так дорогие друзья на сегодня наверное все у нас с анбоксингом если решите что-то купить в Компьютер Universe то Поспешите это сделать Доставка сейчас достаточно долгая Потому что Новый год После Нового года у людей появляются деньги Которые им дарят, они их часто тратят на компьютеры Вот, поэтому поспешите что-то заказать Ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки Как и обычно, будут в описании к видео А вот, что касается пересборки моей майнинг-фермы То это мы также заснимем и все я вам покажу Думаю, что прямо сейчас и начну. Потому что не терпится добавить туда еще парочку видеокарт. Также хотелось бы сказать, что сейчас на канале идет розыгрыш, разыгрываем одну из видеокарточек, либо 1060 на 3 гига, либо 570, систему водяного охлаждения Deepcool, SSD накопитель и так далее. То есть 4 приза там будет. Кому интересно, ссылка будет в конце видео и также ссылка будет в описании. Если видео вам понравилось, то не поленитесь нажать на лайк. Если, соответственно, хотите следить за новостями канала, то подписывайтесь. Всем еще раз удачи и до новых встреч!